Я приехал с рыбалки. Да, приехал. привез рыбу. Сегодня будем готовить, ребята, такого судака. Пакетки. Хочу его. Сейчас сюда мы сложим эти всякие. Судака готовить. Сегодня хочу сделать, ребята, уху. А жена пожарит, короче, сегодня вот эту, эту, эту рыбину. Муж пожарит с пюрешкой А я сделаю уху Наоборот, Нет. я сделаю уху, а ты пожаришь Ладно, ребята, сейчас будем чистить Рыбу сразу говорю, что, ребята, не поймал Мы ездили на Рыбинское водохранилище Рыба, короче, там стоит Прямо в лунке, вот опускаешь мормышку Мормышка прям Падает, короче, на гор И ловится только вот такая вот Тут еще вот наливы, короче Надо сейчас их почистить, тоже приехали Сейчас почистим. Ну, либо тоже пожарим голову на уху. Тут голову на уху, хвост на уху, короче. Сейчас будем ребята мутить. Короче. Сейчас я все это почищу. А, судака купил. Прямо там на месте продают рыбу. Короче, ну вот местные. Рыба дешевая, там, в отличие от магазинов. У нас тут судак сколько? По 500 рублей, наверное, да? Больше. Больше 800 да. Рыба там, ребята, дешевая. Вот. Ну, как в Мурманской области, например, вот когда мы ездили например местные продают горбушу да там по 50 по 100 рублей максимум ну, до старо 100, 100 рублей и вообще дорого 50 рублей даже продают а у нас тут в магазине она, она по 300 по 400 по 500 до да, горбуша вот также и там цена короче где рыба есть короче цена там ну, низкая а где потом она в магазинах приходит с такой ценой самое главное что это рыба вот поймана недавно вообще совсем но перед вами да перед тем, как вам приехать, ее поймали. Так. О, о, о. Вот такой смотрите, уже... да, вот такой, смотрите, ребята, внизу уже охотник сидит. Ага, да. Глупки, посмотри, посмотри, поснимай. Смотри, какие два. Ну какая? Она что, беременная? Не знаю, сейчас будем скрывать. Судака, ребята, уже не ел на лет сто, когда в общаге еще учился в рыбном, короче, это, на рыбовода. У нас там были с рыбинского дохранилища, ребята, двое. Мишка вроде и Ванька, да? Да, вот они привозили, угощали. Вот такая рыба была. Так, ребята, хотел половить, короче, это вот таких судачков там. Ну, видите, февраль месяц. Мы туда приехали, не только у нас не клевало, у всех не клевало. Рыбы много вот стоит, опускаешь эту блесну прямо на горбы, чувствуешь, ну вот вроде леска идет, должна туда идти, она вот на горбы рыбы попадает. Его какой-то клевал странно, не как вот обычно вот ловишь, да, сразу удочку убивает. Он еле-еле там поднимал, короче, ну там на видео может видели, не знаю, вставлю я там, не вставлю. Сейчас я думаю, сначала сниму чешую, потом отрежу голову и будем уже спарывать. Так, ну всё, пока. Я чувствую, моя кухня придет пипец А да, я тоже, думаю, она еще рыбина здоровая, нестандартная, не положишь ее нормально Потише хотя бы немножко Так, ладно, сейчас почистим, посмотрим, не выключайся Дай другой нож, Зай вот. Так, сейчас, ребятки Зай, дай тарелочку Ты клади вон в кастрюлю Да, вы не знаете, сначала надо картошку сварить Зачем? Смотрите сколько жира, не знаю, видно там или нет. Сейчас жир весь. Это соберем. Уха будет знатная. Смотрите сколько жира. Жира вообще нормально. Вот такая, ребята. голова смотрите какая так это у нас пойдет на уху на уху еще отрежем хвост В мою руку так все чистенькое, да беленькое обычно вот когда на грязной воде рыба вот эта пленка вся темная тут становится а тут чистая так смотрите какой у меня тут сарач появился вот это сейчас все в уху пойдет это жир. Жир и сердце, тут печеночка. Сейчас буду разделывать на такие на кусочки. Смотри, я всю твою кухню засрал. Как засрал, так и уберешь. Я уберу? Ну а кто засрал, тот и убирает так. Плавники отрезать. Плавники, короче, надо. Не молоко. надо, да. На уху нормально для наварчика. Сейчас вот это еще срежем вот. Самое жест... жестокое Ай-яй-яй-яй-яй-яй -а -а Вот эти колючки Ребята, аккуратненько порежетесь Я уже вот порезал это... Порезался уже Жесть Второй-то тоже ухуй А кот, знай себе, спит Кс -кс -кс. Вася, Вася, ага, ага, хозяйка Хозяйка, да, сейчас тебе даст покушать, да. О, поздоровайся со всеми. Сейчас. Есть что там? Да. Давай сейчас дам. Сейчас. Что ты еще хочешь? Да, мам. Сейчас папа даст. Давай. Это вот это, что ли? Да сейчас посмотрим. Все налим уже, буду чистить. Потом все вместе. Да-да, Эмман, да, он бедный. Смотрите, ребята, что получилось. у нас. Все обрезал. И сейчас буду на стейке просто нарезать. А жена потом в муке поджарит. Обваляет. На какие кусочки тебе? Да? На ну, какие? так, чтобы да, можно. Ой, Боже мой, бедный несчастный кот. Дайте мне поесть. Ой, блин, замучусь, Наверное, надо... Пилу. Пилу! Бензопилу Пилу. дайте! Бензопилу дайте, пожалуйста, людям! Ребят, пипец очень толстый. Да. Сейчас ребятушки таких маленьких налимов тоже пожарим вместе с тудаком. Сейчас я почищу голову на уху. Также для навара. Вот. Длин, налим слизистый такой вообще. Сейчас, короче, все почистим и будем уже начинать уху варить. Теленокатьна, покажи, там уже началось это делать. Картошку поставила. Сейчас вот вода уже закипает. Давай, засовывай туда голову. Надо голову закинуть. А какая Мамочка, а какая? Я чувствую, навару будет. О -го -го. Ох. ох, еле влез. Их хвост кидай с плавниками а этот жир эти жир потом в конце его кинем все а это потом промоется и это. рыбу рыбу увидела ага. так сейчас ребятушки еще головы налима тоже туда же в уху О. для навары все печенку тоже от налима отдельно положим по трошкам их потом в конце положим когда уже картошка сварится все это и они быстро варятся, там 5-7 минут. Сейчас же на пленку собирает, да, зайчик? Рассказывай, рассказывай. Ну ты говоришь за кадром. Что же я должна тебя перебивать? Ушиться будет, наверное, думаю, классно. Так, ну что, давай. Какая она. Тут, наверное, холодец заливной получится больше. Ох! Крокодил Всё. страшный. Пока готовим всю кухню делаем. Ну, делаем и делаем Для этого удел кухни. Страшная. Все, и теперь варим, пока не приготовится. Потом мы рыбу вытаскиваем, закидываем туда картошечку, ребят. Сейчас варим, варим, Лук. короче, а потом снимем. И луковицу да кидаем. Когда она... Ребята, ложу луковицу целую Жена не любит лук, короче, в ухе И вот на вар чтобы был Хотя бы просто луковицу кидаю А так кто-то крошит его Кто Да так, Ну и все, на медленном огне сейчас постоит Минут 10-15 И вытаскиваем рыбу, лук Так, ребятушки, пока варится Это наша рыба Сейчас нарежем По-быстрому картошечки Потому что жене уху доверять, это знаете сами, просто вылить ее на улицу. Женские руки не терпят уху. А рыбу жарить, пускай сама будет жарить. Нарезаем такими долечками. А можно прям целый картошный? Можно столк... и целый. На рыбалке прям целый ложишь, ничего страшного. Ну да, может, скоро рот все выдержит. Там, когда комары тебя атакуют, ты так вот не постоишь, не порежешь. на кромсал котелок бросил. Зато ухал такая классная. А сейчас у тебя тоже На комары? Да. Вот так вот, ребята. Сейчас, в общем, порежемся и включим. Правильно, очко на тебя смотрит? Твое, да. Твое от камеры. Так, ну чё, все картошечки я настругал, рыбка у нас тут немножко томится, все, ждем готовности, вытаскиваем рыбу, закидываем картошку, в принципе, ухав готова быстро ухап делается. Так, ну чё, у нас уже почти рыба готова, видите, вот глаза уже побелели у налима судачок уже вот такой, все, надо уже вытаскивать рыбку. Лучок я оставлю, тут пускай еще маринуются, вместе с картошкой еще поварится. Вот я вы рыбку вытащил, ребята, уже сейчас ее разберу от костей. Но мясо отдельно, кости выкинем, потом туда закинем. Вот такой бульончик, смотрите, какой получился, жир и сколько. Теперь закидываем туда картошенцию. Блин, одной рукой снимать и одной рукой закидывать неудобно, ребят. Все. Прибавляем огонек. Огонек прибавили. Все. Потом вот эти уже закинем жирочек еще дополнительно. все, в принципе, уха почти готово. Потом за 10 минут до готовности мы еще лаврушечку сюда, перчик. Потом лаврушечку, перчик сюда закинем. И будет вот так вот, ребята. Так, ну что, пока время есть. Сейчас буду разбирать. Разбирать рыбу. Кстати, Рыбинка, ребята, мне очень понравилось, что это место вообще обалденное. Природа вот такая классная. Единственное, что как Московская область кончается, сразу кончается и дорога начинаются вот эти колдодомины, вот, а так, в принципе, нормально, ну, сколько мы ехали туда, от Талдома где-то часов 5 мы ехали, до Тудова, мясо, смотрите, какое белое, прям, вообще, обалденное, вот и а что что Смотри, тебе тут ага. вот так. не знаю если получится ребятки обязательно короче это съездим еще сейчас на рыбалку ближе к марту туда же где отсюда ближе к марту обязательно туда съездим если все все удастся все получится парней там тоже просто работа вот а ехать надо хотя бы ну дня 2-3 надо чтобы было выходных чтобы не просто так ехать Ах, горячее еще надо будет подождать конечно постыло ну о а чем мы приехали считаю феврале считается там гу там налима надо ловить во все а у нас что, у нас на лима ничего особо и не было мы вот лица на щуку эту поставили Вот присосался на много желез было сработанных просто вот рыбку стянуло короче все и голый крючок висел вот скорее всего налим лим взяла потом срыгнул. да иди ты отсюда потом те кости да ладно ребятушки сейчас разберу рыбу не буду занимать ваше время и включимся чуть попозже. Все, ребятушки, картошечка уже почти готова. Время положить жирок. потрошки Вот эти все смотри. Ах, какая красота. Сейчас еще жир даст Не ставь там много чешуи и пускай теперь варится. Покажи Так, и пускай теперь варится. Так, так, ребятушки, уже картошечка все почти готова Кидаем два лавровых листочка И сейчас горошка еще кинем туда. Два лаврушки кинули, сейчас горошка туда. Буквально вот раз, два, три, четыре. Четыре штучки хватит. Надо убавить помельче огонь, помедленнее. Вот так вот. И закидываем уже разобранную рыбу вот сюда. Так. О, смотрите, сколько жира. Жирок Ой, пускай еще чуть-чуть поварится сейчас или Аркадьевна положит укропчика сейчас свойства нету да укропа кончился да, да конечно сейчас надо конец будет, зимы будет в этом месте за месяца закупать все семена сейчас буду посадкой еще заниматься есть конечно на море не уеду все и можно в принципе выключать уже. Да? Ну пусть вот это чуть -чуть, туда чуть -чуть. Дай ему настоятся. Это повариться, укропом. Пару минуток. Ну да. Чтобы хотя бы так, а у тебя уже тут уже пироги готово, наверное. На да, да, сейчас надо будет На молочке будешь делать или как? Ну а что у тебя тут творог висит? Все? Творог вчера повесила. Вот уже все. Надо его снимать. Вон сыворотки, сколько у меня получилось. Елена Аркадьевна уже там кусочек масла кинула. Сейчас забьет молочка. Молоко свойское. Я. Я даю. Ты даешь, да? Дает чего-то. Тебе еще кухню убирать сегодня. Молчи лучше. После тебя это просто. Какой-то трэш. Все сейчас пожарит рыбку. Че это молоко убираю, да? Да. Мука солью. Секунду. Наливаем масло. Конечно, много я налила, но посмотрим. Не знаю. Может, я какое-чего Судака, конечно. Ну давай. Филею часть. Так, ну рассказывай, что там? Мука? Мука и соль перемешала. Да. Муж, мне напомнил, промыла как, который я забыла. Да, в пакетик ложите, не надо. Вот эта, мука не везде не летит, короче. Потому что муж у меня не любит, когда по всей кухне мука-мука. А я не люблю, когда по. Еще не прогрелось. Прогрелась, вон, смотри, по краям. Угу. Не, не шипить даже. И хорошо она сейчас припустит. Сейчас, в общем, ребятушки, все поджарится. Пюрешечка, с удочком. И будем дегустировать, да, зайчик? Че, ребятушки, сейчас продегустируем мушицу по-быстрому. Давай, опять рассказывай свое первое мнение Как тебе его слышится Блин, хороший Сейчас возьму суда, судачка М -м -м -м. мягкий мягкий. Да? Сейчас я попробую У -у -у. <толкнула> Загадываю желание да. Давно не ели А я вообще а, первый я раз Я судака очень давно не ел я Ел, когда учился, еще студентом был уже рассказывал уже рассказывал да вот бы сейчас топочку но перебьешься работа очень много ребята диванный да сейчас монтировать ролик да. ой нет, вкусно да так Елена аркадина уже наелась сейчас я продегустирую ребята суточка Лена Аркадьевна сказала, тарелку супа съела, это а то ухи и все, говорит, не лезет больше. М -м -м -м. Классно вообще. Вот такой стойко получился. Угу. Ладненько, ребята, заканчиваем ролик, надо есть. Работы очень много. Всем пока, ребята, пишите комментарии, ставьте лайки. Лена наркадина. уже Всем пока, скажу. Всем пока, ребята.